Скажите, пожалуйста, сколько в день прилетает, при, принимает гостей аэропорт Анталии и конкретно ваша компания? Аэропорт примерно за день э, принимает около 40 тысяч людей. Наша компания примерно около 500 людей встречает. Сколько стран представлены здесь гостями? Именно в Анталии прилетает около 183 стран э, людей. Как вы видите, можно сказать, Европа а, Арабия, Иран, Ирак, СНГ, вообще, и также другие страны. На сколько процентов сейчас заполнены отели? На данный момент у заполнены заполнено около 70%. Мы думаем, в ближайшее время заполняемость будет выше. И насколько глубина продаж, октябрь, сентябрь, бронировки уже есть у вас или нет? Ну, примерно есть, но все равно мы думаем будет за последний момент тоже бронировать. Может сейчас около 50% на октябрь-ноябрь есть заполняемость, но в течение ближайшее время, думаю, что увеличится продажи и заполняемость. Вот момент после 15-16 июля, после событий, произошедших в Турции, был спад небольшой, видимо, да, по прилету туристов. Сейчас можно сказать, что уже начался подъем опять возвращения? Конечно, но первое время мы заметили сразу Многие боялись, потому что не знали, что, что происходит в стране. Но в следующий день все было ясно, что не было никаких проблем. После этого, как вы видите, туристы заново начали переезжать. Рапорт, регистрация рейса на Астану. Вот, с нами Виктория. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. А вы часто в Турции отдыхаете? Это впервые мы поехали в Турцию, нам очень отдых понравился, отель был замечательный, все спокойно. На себе вы ощутили ли, может быть, вот вы первый раз в стране, какой-то особый там ну, повышенные меры безопасности? Много ли полиции на улице, обыски, остановки, проверка документов? Вообще ничего такого не было, нас не проверяли ни разу. Сколько вы дней были? Десять ночей? Десять ночей. За десять ночей спокойно отдохнули, ничего спокойно. Да, да, да. Ну, еще спасибо. бы, еще бы приехали.